Волосы ну да, я тебе очень слабо. Ну да, А что, уж тебя? Да, я еще не... Да, да, да, да, да, в волосы в одинаковые стороны. да, да, да, да, да, Моти, моти, красиво вы. выглядит. Ты заметила, у них вот... Это не Вот, у большая разница. Я она А, там... Наташ, кстати, Наташ, ты я тебе помогу. Днем рождения Днем рождения тебя, тебя! С днем, С днем рождения тебя. Сорок летем тебя. Теперь точно весь дом будет мать. О, да, да, да, Аплодисменты. Видишь, мы даже свечки не стали вставлять, чтобы не подумали, что тебе 8 лет исполнилось. Спасибо. Наташ. Сегодня для нас очень важный день, потому что наш первый ребенок достиг совершеннолетия. Витя, язык с кадра. Это не ты достиг совершеннолетия. Да нет. Не ты получаешь подарок, хотя тебе очень бы хотелось. Я Конечно, понимаешь. кому не хотелось. Э -э не сбивай меня, пожалуйста. Э -э Иди. В общем. Для нас это очень трогательно, для меня особенно, потому что, потому что ты была очень маленькая, а стала уже взрослым человеком. И хотя впереди у тебя еще года и года вот, и еще долго ты будешь обрастать перышками, затачивать клювик и учиться летать свободно, вольно, далеко, безопасно. Это все еще будет с каждым годом. Вот. Но, тем не менее, сегодня тот день, когда уже ты можешь сказать себе, я могу лететь, я могу быть самостоятельной, я могу быть осознанной в себе, в своем возрасте. Все, ты взрослая, хоть еще немножечко, немножечко наш, как всегда будет. Чуть-чуть. Ну, для меня, да. А для онрувы ты уже 80... хватит 80... карте 81 год. твое 81-летие желаем тебе дожить до 90. Да? Еще 9 лет, да, что-то ладно, а потом нам шкатьки просто. В общем, помимо всех сентиментальных вещей, мы тебе абсолютно точно желаем э, иметь крепкое здоровье, иметь возможность зарабатывать хорошо, ни в чем не нуждаться, помнить, что твоя самостоятельность, финансовая независимость, психическая независимость ⁇ это основа твоей счастливой жизни. Когда это все в твоих руках, твое здоровье, твои деньги твоя работа и твоя психика. Вот когда это все в твоих руках, ты можешь решать. Это самое, наверное, важное свобода выбора и право решать, как тебе жить, с кем тебе жить, чем тебе жить, для чего жить. Я очень хочу, чтобы это все было всегда в твоих руках. Мы тебя любим. Мы все тебя любим. Нет, ты можешь сама о о о Сейчас, подождите, ключи можно? Да. Да-да-да, я все это потом открою. Она прям, конечно. А может вот это? Подарок, мне лично самое интересное. Давай! Заберите заколку с моего дизайнерского спала. Нет, давайте. Мы не хочем на тебя, знаешь, как Тихо-тихо-тихо. Внимание. Ну, да, ну, конечно, что, ну что, да, видите, внимание. И Да, потом в 81 а, я... год будешь гореть Мои родители ничего не сняли. Не помню уже даже. А, это, специально, я это специально такой подарок, который невозможно открыть. Лож Боже мой, стул не переверну. Все, я уже... Все, все Виктор, уже открыл. Это телефон? Это телефон или PC? Да, скейте. Какой ты козлёв? Нет PC просто. Да, скейте. Да, PC. Молодец. Хэй, тебе, по-моему. Не-не-не. Ну, я уже... Я не знаю, я вообще... вот замолчь замок замок. все, Я тебя сейчас выкину. Да. Нет, да. Витя. Да. Нет. Это да. не PC. Да. Я не это знаю. это <свят> У меня в своей жизни будет помогать. <свят> а -а -а -а. Никак не реагирует. Никак могу... не <свят> реагирует. <свят> Вместо тебя Витя реагирует. Да, да, да. Давайте мне это. Я могу. Спасибо. За тебя давал поздравления, Чеся, все-все-все тебя поздравляли. Значит, и бабушка вот передала тебе подарочек. Очень переживала, понравится тебе или нет. Я, конечно, знаю, что это. Я, я очень сильно хотела, чтобы мне бабушка это сделала. А, да. ну это что, дорожка, так как да. ты хотела? Да, да, да. А, да, да, а да, да, то да. она переживала, У -у -у что сильно большая, я говорю, ты там задумано. И Мама, большая, я Маленькая машина. Квартира все вместе, да? Ну, например, нужно месяц, чтобы оно хорошо было. не волнуйтесь, все на сделаем? я хочу, чтобы я была на фотки сделаем вот это, посмотри, километровый. А я кто-нибудь изнутри нет. я вот так я вот сделал. И я вот так сделал. И не не Да, сегодня есть две вещи когда сам. Телефон. Ты какого цвета телефон? Так мы уже увидели синие или черный. Очень Надо проверить на крепость Наташа, смотри в ютубе как устанавливать windows А как ты будешь использовать если нет сим карты? Сим-карту семь мы ей найдем. <in humanused> <in>